Давно не было видосов, где мы открываем молнии на живые кейсы. Сегодня вы попали на такой. Приятного просмотра. Мужики, всем привет! Это человек кейс дроп. И давно не было на канале роликов, где мы открываем онли ножевые кейсы. Сегодня мы это сделаем на кейс-дропе. Плюсом, админы поспособствовали выходу этого ролика, поэтому ссылочка на их сайт будет в прикрепе. По этой ссылке вы получаете халявный баланс, что мне максимально прокачана ревка. Переходишь, регистрируешься, получаешь халяву. И там же будет халявный промо на деп. Кому интересно. Что у нас по прогрессу на сайте? Говоря о прогрессе я имею в виду вот этот вот так называемый e Мы находимся на 24 уровне, и бустанув еще. 6 левелов, мы получим самую дорогую награду за 456 долларов, это по Великий Демон. Все-таки, что стоит сказать про этот ивент, он реально имбовый. Ну, то есть, понятно, да, что админы занесли вся история, но, блин, просто относительно других сайтов, ивент, ивент имбовый, элементарно на восьмом уровне ты получаешь кейс за 2 доллара, это где-то, ну, в районе 150-200 рублей, то есть это дофига. Ну, соответственно, дальше награды больше, поэтому, блин, ребятам за этот ивент отдельный респект. Огромное спасибо за поддержку подобных роликов, потому как у меня на канале идут прокачки, которые так же стоит денег. И я сейчас начал снимать CS GO, которая заходит. Всем вам огромное спасибо за лайки. Вот поэтому, ребят, ну по-другому никак. Тем не менее, поехали. Ролик открыл миллион ножевых кейсов. Начинается. Кстати, они... Я не помню, а была ли такая прокрутка или они переделали? Блин, вот я... Ой, это плохо. А, это нормально. Подожди, мы плюсанулись. В прошлом ролике я, кстати... Так, новый левел, кстати, окей. А, я хотел дойти до наклейки за миллиарды просто рублей. А, я вам сейчас покажу, если вы не поняли. Я вот не понимаю. А, ну окей, небольшой минус Пойдет. Смотри, а на сайте, короче, есть такой баг, то есть ты вводишь прям максималку. А, здесь ножи за, 150, за 153 тысячи долларов. Это примерно, ну, типа, 7 лямов рублей. Ну, просто нож, да? Статрек, Вилл, Уорн, ожоги а, с и крюком за, ну, 7 лямов. Это цены, которые юзеры выставляют на площадках торговых Скины столько могут не стоить, но тем не менее, на сайте есть такие скины в апгрейдах, это как минимум прикольно. А, тем временем, открываем дальше, ну и вот, к чему это я все, за несколько роликов слил достаточно много, соответственно, по шансам после слива, а сейчас должно быть все гуд. Но тем не менее, блин, ну вот пролетает зуб тигра достаточно крутой и выпадает кал, откровенно, говно, ну по-другому никак здесь э, не выругаешься, не выскажешься. Окей, едем дальше, Следующий уже меньше кейсов, потому как баланс остается меньше и, честно говоря, пока ножевые кейсы не особо-то и радуют, с тем учетом что все-таки в прошлом ролике был солидный слив. Открывая ножевые кейсы, мне, знаешь, интересно, как бустится у нас прогресс. О! Вот о чем я, в принципе, и говорил. Эвент прям лютейший, потому как просто я получил 115 долларов на баланс, то есть 7 тысяч рублей. До этого левела дойти очень дорого. Несложно, надо просто тратить деньги. Но это очень дорого. То есть, чтобы дойти до 24-го левела, я сделал, а, сколько, нужно 4 ролика по этому сайту, если не 5. И мы просто сливали и тратили деньги. Ну, это очень жестко было. Поэтому ребят, не бойтесь на эту всю историю, что вот вы видите сейчас очень сложно получить 100 баксов. Ну, типа, мы потратили очень много денег. Кстати, слушай, первый раз на живые кейсы купили. Ну, типа, мы когда открыли 5 штук, сейчас как-то вообще все через Ж идет, ну... Ну типа, ой, а вот кстати нормально, оно а ну, может стоить денег 306, окуп кейса, 149, э ну тоже окуп, два окупа пока что Это на самом деле не то, что я хотел видеть Все-таки ножевых кейсов уже открыто много И пока ни одного супер дорогого и редкого ножа я не замечал Ну что это такое? Ну, чё... ну типа 600 долларов, ну ребят Ну, ну, отмены, ну что за, че за мем, что за дела, блин Ну давайте дорогой нож, давайте дорогой нож С балансом сейчас с туго, да, ну что это такое? С другой стороны, я понимаю, что ролик без подкрутки, и это, это радует. Ну, типа, ой-ой-ой-ой. Так, nice, получить. У нас ножевые кейсы не докрутились. У нас ножевые кейсы не докрутились, я вышел. Что сейчас будет? И что сейчас? Оно, надеюсь, упало в инвентарь. Да, nice, оно упало. У нас 352 доллара. А, и один самый дорогой кейс мы можем открыть бесплатно. Получить. Все, нажал получить. Получено. Да. Пополнить баланс. Что за прикол? Во, нажал F5, все обновилось. Я уже такой думаю, <зас> за мама мамонта, блин. Ладно. Окей, все, good кейс открылся, просто нужно было нажать F5. Кстати, вулканчик, по факту он выпал фриш, но главное, чтобы он стоил 100 плюс долларов. Вася, 218 баксов. По факту это просто с ивент, то есть это своеобразная халява. Тем не менее, 590 долларов у нас остается, и ножевые кейсы не оставляют меня в покое. Это ролик он ли по ножевым кейсам. Если вы хотите посмотреть другие кейсы на этом сайте, ребят, не в этом ролике. Сегодня онли, ножевые кейсы, это дорого, это много ножей, и вот все, вот это вот, вот здесь, вот сегодня прям. Кстати, содержимое кейса-то... А я не посмотрел, а не смотри как сделали А не смотри как сделали, самое дорогое, что может выпасть Типа здесь 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 всего ножей А я думаю, что падает одно и то же Ножей не так много, но кстати, сейчас мы офигенно окупились Прямо офигительно, и самое дорогое, что с кейса Нож за 36 баксов Короче, тут не так много ножей, тут не все ножи с кэски И самый крутой окуп, это зуб тигра за 711 баксов когда кейс стоит 139. Ну окей, ну окей. это миллион ножевых кейсов. Мы, тем не менее, с, с него никуда не уйдем. Он нас сейчас... Хоть немножечко, но бустанул И полетело, покатилось Сколько это было? 10? Подожди, не 10 а Это 6 кейсов, я почему-то думал, что это 10 Знаешь, по привычке, когда выбираешь Максимальное количество кейсов, каждый день По факту вот эти кейсы на сайтах Крутишь, ты думаешь, ну типа уже автоматом Мы открываем 10 кейсов Ой, неплохо, ой, неплохо, 900 баксов было Че нам там? Нам доплеры, короче Дропаются доплеры, это шикарно Это вообще идеально, еще бы зуб тигра. Доплеры это good, доплеры это окуп Нужно бы уже запомнить, это 188 долларов Слушай, в принципе, в принципе, что у нас получается F5 баланс не а, записался Вот, 900 баксов В небольших, но плюсах Ну как в небольших, мы в офигенных плюсах, сколько это? Было 600, а, да, вроде было 600 Подожди, или 800 800, по-моему, было но, тем не менее, девятиста точно не было Я что-то потерялся с баликом О, кстати, 20% пополнение это, это говно На 26 уровне ты потратил уже прям, ну, дофига денег И тебе дается 20% пополнение Ну, значит типа, кость кинули На, ну, на, хоть что-то держи Это не очень круто Если у них, ну, у них авент бомбезный Но вот это, ну, типа, ну, что это такое? Какое 20% пополнение? Вот 200 долларов получить будет круто Но а, единственный, наверное, и самый главный плюс на живого кейса Конечно, да, что он нас хоть немного, но начал окупать но, И и что он очень круто бустит ивент. То есть, самые дорогие кейс на сайте какие-то. А, Святой Габен и вот этот вот кейсик. Кстати, вопрос по цене кейса Святой Габен. Мы, кстати, 951 бакс получили. Он, по-моему, стоит дешевле. А, подожди. А, он стоит дороже. Давай его еще покрутим. Why not? Здесь, кстати, вот. То есть, тоже не так много скинов. Но, окей, давай. Почему нет? 899. То есть, открывай на живой кейс. Открывай Габен вот этот кейс. Ты бустишь ивент. И ты, блин, скорее получишь 400 долларов. Азимов, бах! круто. Это годно, это меня что-то расстроили, это по факту ноль. Я почему-то, когда вижу авопазимов, я готов. Я готов, что это будет статрек, я готов, что это будет прямо с завода, я готов, что там будут деньги, но что-то как-то ни о чем. Бах, опять же, ну бах тоже недорого, насколько я понял. Да, только поток информации стоит денег. Хотя косарь баксов. Че, че пижа. Слушай, я сейчас предлагаю дойти все-таки до левела и потом попробовать сделать апгрейд э, и посмотреть, как далеко можно с этого баланса э, собственно уйти. Вилдфайр это га. Вновь, 731 доллар, чё по ивенту Слушай, еще немного, вообще прям еще чуть-чуть, давай-ка мы сейчас с тобой Поднапрягём булки и все таки добустим до бонуса После чего уже пойдем на апгрейд Так, у нас остается 295 баксов Хотел сказать 10, нифига, 6 габан кейсов. У нас крутится здесь, так, и что это Ой-ой-ой, поток это хорошо Поток, это прям сочно, это 1100 баксов, это хорошо, давай фастиком Попробуем, так, 908 Просто я хочу сейчас догрейдить баланс все. Ну, ну вот, все, 700 долларов. Смотри, мы переходим в ивент, мы получаем 200 баксов и кайфуй. Подожди, стой, как закрыто. Попробуем опять нажать F5. У меня же только что вылезло, что все как бы хорошо и все нормально. Не, мне может показалось, но там же, было, что я все открыл. Я хочу сейчас э, догрейдить баланс. Ладно, не открыл, знать, но давай еще. Ну, типа, сейчас мы открываем 6 кейсов, и мы по-любому должны уже бустануть ивент. Ну, типа, 200 баксов, ребят. А где мои деньги, спрашивается? Это, это, это что за мем произошел? сейчас. Так, 3... Три... Ой-ой-ой, тут кал, тут просто кал пошел, 800, хотя не так плохо. Я думал почему-то... Ну подожди, нет, мы же реально должны были бустануть эту историю. Да, все, получись. Проверить своего. 1600 баксов. Ну что, поехали, просто сейчас делаем огорязь. А, смотри, 2000 долларов а, будет достаточно высокий шанс. Золотая... Арабеска. Мы э, выбивали, пытались выбить её из сувенирных наборов. Естественно, не получилось. Надо со скинов. Надо со скинов грейдить. Ну давай, ладно, попробуем с ножей, why not? Блин, со скинов. Они еще пока не добавили возможность балансом грейдить. Все, ножи опять э, залетели в инвентарь. Ну окей, давай через x2 пойдем. Апгрейд. А можно как на КБ? Нет, на КБ. Сразу типа на КБ прикол, можно выбирать следующий этим. У нас, кстати, высокий процент. Блин, ну я хочу долбануть именно балансом. Мне нужно сделать балансом ребят. Ладно, давайте перчатки попробуем просто бесконечно фигачить x2 и посмотрим, как можно далеко будет уйти. Ну, это гг, блин. Или подожди. Ну, нет. Нифига, это к сожалению. Так, окей, едем дальше. Каждый слив бустит шанс. Это реально так работает, да? Пробуем X5. 17%. Если сейчас заходит, это прям круто. Потому что с 500 долларов уже, ну, можно прям развиваться, расти и зарабатывать. Как бы это глупо. Не, блин, надо ждать, пока кейс-дроп добавит возможность балансом фигачить. Кстати, топ-дроп здесь... А здесь даже не я, блин. Ладно, понял. Я, конечно, могу попробовать открыть габен кейсы в надежде, что дорогой выпадет. Ну, потому что вот, вот, во, вулканчик за 200 долларов. Поинтереснее пошло. Выбираем вулкан и делаем X2. Ну, X5 просто будет жестко, это нож за баксов. А вот X2 уже поинтереснее, потому что 43%. У нас было 2 слива, и сейчас с вероятностью 0% апгрейд также проигран, как все предыдущие. Ну, слушай. Ну, нет, оно так не должно работать. А если мы вот этот вулканчик... Блин, ну, кейсы хорошо шли. Что с апгрейдами случилось, ребят? X5. X5. Три апгрейда слиты, и четвертый тоже в мусорку. Ну, слушай, я не знаю. Причем оно останавливается, ну, типа, здесь 100%... Ой, ой ой ой ой ой ой ой, хорошо! Ой, все-таки хорошо, но это все, нож можно, наверное... Нет, давай, давай пойдем дальше, давай пойдем дальше. Дальше X2, это уже Crimson Web за 2200. О, а ивент бустится, а это пойдет, это пойдет. Значит, апгрейдами только не... Пере... Ну, все, это ГГ, он перекатится. Найс, nice. хорош, хорош, 2200. Сколько можно дойти будет? Давай посмотрим. Так, опять X2, что он сейчас даст мне? X2. Он даст мне еще x2, нет? Он уже просто не ставит x2 Хорошо, 4200 Вой! МК, МК А, подожди, Драгонлор, драгонлор за 5кб Ты 4% пуфик рискуем 5, 5, 500 Оно заходит Это заход Это заход Это заход не, слушай, мы, мы сегодня за, заапгрейдим тот самый дорогой предмет Ну реально, ну типа, все, ДЛ, ДЛ есть Или что, Не, давай на Дэле остановимся дальше а, Если ролик зайдет, наберем лайков Мы реально дойдем до самого дорогого Что тут есть, ну же за 7 мультов рублей Не знаю, насколько это реально, но тем не менее Попробуем, Драгон Лор у нас есть За 5к Ну это X7, X, X7 где-то от балика изначального общем, ребят, всем огромное спасибо Мало того, Бладспорт еще в инвентаре Ну красота да, В инвентаре тысяч баксов Нормально, блин Всем еще раз спасибо, это был Человек До новых встреч, всем пока